отцу злат отцу злат ответный лечит напиши в лидеристым чате чтобы все зашли салома Вот такая красота. Вот наши президенты. Вот, хитана А, друзья, сейчас быстрее давайте людей своих сюда. Я несколько таких известие я расскажу что я хочу чтобы вы были в курсах дела заходите да давайте давайте быстрее в лидерских чатах в своих чатах соберите народ Из азербайджан если кто есть тоже давайте русскоязычных всех добавьте сюда друзья всем успешного дня всем отличного, отличного бизнеса Просто есть такие новости от компании. Просто я не знаю, с каких новостей начинать, поделиться какими, не поделиться. Да, да, да. Именно. Всем мира. А остальное все сбудется. Остальное все сделаем. Будет новость гости хорошие Ну, я буду пробежаться по новостям завтра завтра мы мистер Маусом сделаем большой большой зум нам надо сделать стрим чтобы вся наша команда полностью узнала про маркетинг план сколько у нас пока очень мало давайте ребят если будем 50 я зайду сейчас Начну говорить, очень мало у меня сейчас, с вас на один человек сюда. я ты звезда, снимаешься с Instagram. Никак по-наме. Никак по-наме, по-нибудь. Конечно, аби будет долго. Сеньги утреблется, мем бирем бренд. Никак не из-за меня, Instagram, а обед утреблется. Окей, какая все, давайте, Сематр. ребята, давайте, давайте побольше, 25. Все, нажимаем, как будто подписываем людей, понимаете? Мотивация подписать людей. Нам нужно всего 20, уже вот 23. Да. Друзья, давайте начнем. А, я сейчас поеду вот. Вот, тысяч человек уже. Давайте, Азис, скажи своим ребятам в чатах. Сал, сал, готовься. А, салам, да, вашим да, ребятам, на ламне. А, мы еще, а, мы еще, на мы еще, а, тоже посмотрите друзья сегодня у нас была встреча с мистером вернером за завтраком да это был президентский завтрак там участвовали четыре человека всего есть здесь материалы которые не для всех и есть материалы, нет, просто нет. я хотел бы чтобы вы знали во-первых в маркетинге мы узнали о чем мы узнали например насчет быстрого старта да как у нас будет оплачено бонус быстрого старта например если мы подписываем 4 человека по 100 евро мы получаем один гиф-код на 100 евро как раньше все остается, просто не деньгами, но у нас как там было, в деньгах мы получали мало, да, конечно. Мы получали там в последнее время 97-95 евро, ну, насчет на счет там в Рязани и насчет 30 на 70. А сейчас мы будем получать прямой GIF код Если мы подписываем 4 человека на голд, например, мы получаем 1 гиф на голд если на 2 500 на титан подписываем, подписываем и мы получаем что мы получаем один гифпот на 2500 евро. это ясно да? это например вот именно на счет бонуса быстрого старта у нас будет 60 баллов по бинару будем получать будем покупать пакет за 109 евро и у нас э, будет 60 баллов начисляться на бинар. И остальная сумма у нас будет в лоял-поинтах. Например, посмотрите, ребята, мы насчет реверсов, мы всегда ждали. Их никогда внедрить нельзя, пока есть нельзя. Это, конечно, наше будущее. То, что мы их сохраняем, мы их держим. Это наше будущее. Это на будущее. А то, что на сегодняшнем будет лоял-поинт, э, мы их можем... Э, использовать э, в наших продуктах на платформах Мы можем делать активацию мы можем делать э, покупки покупки, mm -hmm. мы можем например у нас накопилось лояльпоинсы зашли в тренд-лайв скупили себе какой-то тур скажем бесплатно да он за лояльпоинсы которые сохранились и полетели не знаю там поехали отдыхать или там тоже как же и в миксере или можем кого-то тоже активировать Друзья, это очень хорошо. Вот посмотрите, многие сейчас думают, что 60% это 60 баллов это мало. Мы так получали его 60 баллов. А loyal points у тебя может собираться как реверсы очень много. Например, ты можешь оплатить семью вместе поехать отдыхать. Это классно просто. Да, эфир сохраню. Идем дальше. BP вот то, что бизнес-паунт меняется в пакетах. На 100 пакет, на вайт пакет у нас будет 60 баллов. Вот у кого ручка, тетрадка есть. Пакет вайф будет дать нам 60 бифи бизнес паунтов. А там черный пакет у нас дает 190 баллов. 180, нет, 190 баллов. Пакет gold нам дает 500 баллов. Титан нам дает 1550 баллов. Про нам дает 2250 баллов насчет счет нашего маркетинга. Левел бонус не меняется, он остается также, но, конечно, там немножко будет карьера закрывать. Чуть потяжелее, потому что баллов чуть-чуть мало будет, но это будет огромное количество народа. Сейчас будет, например, на планете X будет активация. Там, наверное, 100 миллионов человек сразу придет. Сразу придет в нашу компанию. Это будет просто шикардос. И, Мадис, что тебе не понятно? Азербайджан, это за важно. Кто на азербайджанском, на русском не понимать, для азербайджанцев тот же отдельный инстаграм вот сделаю. Потом, что у нас там? Скажу насчет э, выводов. Насчет выводов э, есть у нас уже система SWIFT, э, вывод на кошелек. Очень скоро будет это все запускаться. То, что у кого-то там где-то что-то осталось э, насчет вывода, на последнее время вы, наверное, видите, как быстро идет вывод. Бывает, люди вот получили со 2 апреля, не знаю, то есть 1 марта. У кого-то, если есть аккаунты, у которых есть задержки, напишите, пожалуйста, Ольге Еремееве или Амины Кусеновой. Вот этот список мы сейчас будем собирать. Мы 12 часов заходим еще раз мистером на встречу. Мы там, не знаю, кому они скажут, а мы отдадим, какие есть проблемы. Еще насчет чего. Для лидеров, ну, многие знают уже, что у нас очень большой офис в Дубае. Это официальный офис. И мне что понравилось сегодня. Мистер Вернер, знаете, что сказал? Если кто сказал скажет насчет кровь уже что это пирамида или все можете его просто избивать. ну здесь есть у нас эти люди которым э, очень приятно так по морде потому что это наша э, классная компания э, у нас продукты классные будут сейчас будут э, очень э, будем очень работать над планетиксом на другими платформами и еще Друзья, вообще классные новости насчет больших лидеров, которые будут закрывать карьеры. Значит, всем президентам компания будет дать значки с бриллиантами. Там, ну, как там будет значок золотой и плюс бриллиант там в середине. Кто закрывает сеньора президента, там будет уже колечко очень такая симпатичная. Для этого приглашен Новый дизайнер, этот дизайнер будет делать это колечко. Амбассадоров там уже все. Друзья, реально на сегодняшний день, если посмотреть, как работает компания и как двигается сегодняшний день, уже почти уже, это немалое время, уже более двух лет. Мы двух лет никуда не убежали, мы за эти два года только росли. И были, конечно, там немножко задержки, немножко там с сайтом проблема, потому что это очень мощная команда, очень мощных лидеров. Компания, в компании есть очень мощный лидеры, который двигают этот проект, который дает свою любовь этой компании хотят, чтобы она росла, потому что они нам нужны, вот эта компания именно нужна, чтобы мы росли сами. Росла наша компания, мы должны ее любить, как своего ребенка, потому что мы его растили с маленьких лет, как говорится. Да, мы а, объяснили этим людям, что вот, а, доказали людям, что, которые говорили негативно про нашу компанию, что мы самые лучшие, мы самые первые, у нас не заменит ни одна компания, которая там работает на рынке. И мы сейчас доказываем во всему миру, что реально Кроудван это единственная компания на сегодняшний на рынке, которым не стоит тягаться от других компаний. Сейчас вы можете подписать много лидеров с разных компаний. Сейчас вы можете просто объяснить любому лидеру, который просто, не знаю, зарабатывает где-то что-то. Потому что такой, такого рынка, как у нас, ни у кого нету нету ни у кого и когда у тебя там каждый месяц закрывается в команде там десятки директоров в ранге то да, там президент уже я думаю что мы раньше говорили о статусе директора что можно за месяц там за полтора закрывать с нуля а сейчас я вас уверяю вот с таким плавным маркетингом то что сейчас у нас будет можно будет закрывать его просто за месяц президент месяц два у вас будет новый рекорд вот кто из новичков если слушать или будут слушать потом эфир реально просто можно взять этот рынок и быстренько сделать все и еще посмотрите насчет э, реверсов да или насчет пакетов новых э, понимаете на сегодняшний день э, есть возможность поднять свои пакеты э, на про потому что если мы делаем там бизнес нам нужен нормальный пакет и Посмотрите, у вас в командах есть очень много людей, которые сидят на пакетах вайт, не знаю, там, в подарочном пакете, черный пакет, билет-пакет. И э, нам что нужно, ребята? Нам нужно просто делать апгрейды. Нам нужно просто рассказывать свои истории этим э, людям, понимаете? Э, почему мы не рассказываем? Почему многим не рассказываем это? Просто делаем встречу, бегаем. Когда бегаем на встречу, начинаем сразу бумажкой, махаться ручкой и показывать, как, какая крутая у нас компания. Самая крутая – это ваша история. Расскажите про свою историю, и человек это будет ясно. Расскажите про себя, как вы поднялись, как вы закрывали долги. Я вчера видел сотни людей счастливых, которые участвовали здесь на мероприятии. Наши ребята. Просто сейчас из Азербайджана, ребята приедут в Азербайджан, у них просто другой взгляд на мир, у них другой взгляд на бизнес. Они все увидели сами, они хотят быстро закрыть президента, никто не думает, что он закрывает директора, но ну, они почти все директора. Наши девчата из России, которые приехали, прилетели, Марки из брат, этого, Израила, ну, много кто откуда-то из Вильниса, там, не мамтесь. Но у них на сегодняшний день, я точно знаю, что другой взгляд, взгляд совсем другой э, на наш бизнес. Потому что э, вот эта энергетика, которая была в зале, это не просто было э, розыгрыш людей, это просто, понимаете, было искреннее. Вот это был контакт компаний и лидеров. Вот это... Вот это все чувствовать невозможно было, что ты не сможешь почувствовать вот это э, идеальное общение людей, идеальное общение, как ведут эти наши руководители, наши команды. Просто реально смотришь, э, люди профессионалы. Сегодня просто за завтраком, там просто 10 минут мистер Вернер рассказывает про, ну так, спасибо Роману, он там кое-что там успел э, переводить. Просто... Если даже, вот я не знаю английского языка, я смотрю на человека, вижу, он просто говорит от души. Если человек, я всегда говорю всем, да, вам, что если ты будешь говорить всегда от души, если ты будешь честен с людьми, у тебя все получится. Я поэтому знаю, что у нас в краудван все получится, это будет просто классно. И он сегодня есть классно. То, что мы сейчас сделали в течение, там, двух лет, это очень мизерная работа. Нам надо просто делать его быстрее намного быстрее, потому что э, наша компания требует на, э, от нас скорость, скорость, э, в которой мы э, должны поднять компанию еще выше из своей карьеры. Вот нам надо именно э, в карьерах работать. Вот э, рядом со мной наша красавица Ольга Еремеева, президент. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Причите. здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Амин Гусейнов, наш президент, две звезды. Президент от нас здесь да вот я вам сейчас скажу, э, покажу одного человека у которого э, поменялся взгляд на бизнес он там месяцев 6 да где-то сколько ты подписан не пошли кошельца так да, примерно 6 месяцев э, он здесь с нами а сегодня у меня у него изменился взгляд на бизнес вот это да вот посмотрите на этого парня он обещал нам за два месяца сделать президента. Если не сделать, я сделаю эфир прямой и скажу, что он это не сделал. Он это сделает. С Хабилом вообще невозможно не сделать бизнес, потому что он дает такую мотивацию, которую вы должны запомнить, как отче наш. А кто не запомнил, прямо вот так выколоть на руке и сказать, что это мотивация от Хабила. Потому что он из всех делает амбассадоров. Поэтому все, что да, сегодня им сказ сказано, сегодня им обязательно примите к действию. Не слушайте просто, а действуйте, потому что у вас сегодня пошел новый отчет времени. И сегодня да. заканчивается у нас промоакция. Она заканчивается именно сегодня в 0 часов. И вы даже сегодня успеете сделать апгрейд своих пакетов и подтянуть за собой тех людей, которые немножко под отстали. Да, да, да. Вот, дорогие друзья, просто я очень хочу, чтобы вы участвовали в мероприятиях. Хотя бы приехали, увидели вот холл, не знаю, с кем-то а, познакомились, сфоткались. Это другая энергетика, это другой кайф. А, я, как всегда говорю, я тоже простой а, военный, который служил. Просто знал только колечко а, а, Знаю там, знал, а, что можно делать. Шагать, знаю, воевать. А сегодня а мне очень приятно, когда я вижу счастливые лица своих партнеров, друзей, лидеров. Просто очень приятно. Я очень желаю, что каждый человек, который сегодняшний день сидит нашим эфиром, чтобы у них все было настолько круто, что он гордился этим. Ему было, вот, знаете, как? ему было очень гордо за свои тела. Он может э, думать, у меня было случая в прошлом Эвенте, был случай, не скажу, что там было, а, мне прихватило, знаете, какое-то чувство, что я нельзя жил 49 лет, понимаете? Это многого стоит. Когда ты жил, и сегодня у тебя происходят какие-то дела у простого просто парня из какого-то села, который делает на сегодняшний день миллионы товаров, в какой-то шведской компании, так скажем, и у него все удалось. У него только друзья. Вы знаете, в бизнесах всегда, если мы делаем традиционный бизнес, у нас всегда враги, да так скажем, легко враги. Почему? Потому что ну, у тебя много партнеров, которые делают то же дело, им нужно, чтобы увести твоих партнеров, да как говорится, клиентов. А у нас этого нет, понимаете. Сетевой бизнес, он другой. Ты просто улыбаешься и ходишь, у тебя все хорошо, твоя команда все хорошо, они смотрят и, и делают результаты большие друзья я не знаю как вести я очень вижу что именно нашу команду любит и президент компании хоть на английском я не могу к нему так подобраться близкий что-то говорить через переводки что-то могу объяснить у нас есть лидеры которых уважает компания уже мы сказали свое mm -hmm. слово mm -hmm. в компании Потому что я пока не очень так э, сильно. Ну, то, что умели, сделали. А сейчас нам надо как команда, вместе как семья, просто сделать э, быстрый рывок. Быстрый рывок. Э, посмотреть все наши контакты, которые когда-то подписались. Сегодня они не приходят, не работают. Вот Делиться этими новостями. И я вам отвечаю будет просто круто Вы представляете если мы будем выводить деньги в течение нескольких минут или хотя бы э, на первую сутку да за 24 это будет с э, максимумом у нас э, 24 только что поделиться информацией представляете какой бизнес будет мистер верна сказал что по э, именно э, как говорится по бизнес-плану нашему, по законам, да, компания, у нас вывод 14 дней, мы, говорить его убрали, все, понимаете? Убрали, все, мы не будем за 14 дней вывод поставили, все, тебе сегодня нужен деньги, ты поставил вывод, пошел, снял деньги и пошел дальше сделать свои дела, пошел на встречу дальше делать. И наши люди, когда увидят этот скорость на сегодняшний день, они будут делать большой бизнес, потому что во многих компаниях сегодня нет вообще выплат, ходят про каких-то мотиваций рассказывают про что на будущем что-то будет что-то не будет и друзья там у нас совсем другая история будет но мне понравится вот это слово что кто будет плохо говорить о нашей компании пить их и этот пример он показывал на Дентоне представляете и что я хочу сказать вот те люди которые нам не верили они сегодня что делают сидят просто там, где они сидят, а то, что нам поверили, в первые дни пришли с нами, отдыхают. Но, конечно, это не относится всем, кто там смотрит наш эфир, потому что по возможности будут эти эвенты. Мы сами должны делать для своей команды эвенты. Как вы насчет того, чтобы летом сделать большое мероприятие в Турции? Напишите, пожалуйста, я посмотрю. Если всем это понравится, мы сделаем большое Эвент для своей команды. Сделаем все это. Но видно, никто не хочет. Посмотрите еще насчет людей, разъя кто не хочет. Захотят. Захотят прийти. Когда увидят миллионеров, они придут. Скажу вам один вещь такой по секрету да мне сказали никому не говорить я просто вам скажу и вы никому больше хорошо договорились ребята договорились да я вам просто сейчас скажу какой у вас будет президиальный бонус за месяц и просто никому только сами да Пару друзьям своим там да, да да как всегда и мне тоже так сказали короче Посмотрите, друзья, у нас примерно будет резидуальный бонус у лидеров, которые сейчас сегодня делает команду, да, это имею в виду вас. Будет миллион евро в месяц резидуальный бонус каждые три месяца. Миллион евро за карьеру, миллионы евро за карьеру, закрывайте карьеру. Я знаю, как вы не скажете никому, обманули меня, все. Я поддался опять провокациям вашим. Это просто супер, понимаете? Капец просто. Миллион евро, каждые три месяца ты получаешь пассивного дохода. А кто говорил когда-то, помните, ой, мне там 50 центов да дали, ой, я там получил там, не знаю, там э -э 5 евро, что за компания, ну когда... Многие этих людей ушли, что я положил, положил денег, у меня нету пассива, да? потом положил там 100 евро, ничего не получил, ушел. А те, кто остались, верили, они будут получать эти деньги, понимаете? Они будут получать большие деньги. 100 тысяч евро, 200 тысяч евро, 500 тысяч евро, миллионы евро. Нету лимита на резидуальный бонус, понимаете, ребята, нету лимита на резидуальный бонус. Резидуальный бонус может быть 100 миллионов. 100 миллионов евро ты можешь получать это зависит от рынка сейчас у нас будет очень бешеный рынок мы возьмем под себя все большие компании которые сегодня делают на именно в интернет-бизнесе какие-то платформы что-то делают самое лучшее будет с нами самое лучшее будет всегда за нами Типа потому что мы самые крутые потому что нет таких как мы что еще сказать я думаю на сегодняшнее утро это хватит как ой если я скажу еще биткоин сколько будет держитесь стоить? мы взлетаем давайте. держитесь давайте по 5 долларов в аккаунт мне инстаграм можно деньги закинуть можно, можно да давайте в Инстаграм по 5 евро новость, денег то мало новость. весь день за один день делаю лимит потом целую неделю без денег сижу делать нечего хотя бы будем крутить инстаграм кто думает сколько будет э, один биткоин к, к, новому к новому году кто больше кто больше дает тому кепка крант ван от хабила бадалова да да да, да. хорошо а кто-то кидает посмотрим сколько они а? да это нет никто космос. ничего не дает космос там. но у кого какие предположения сколько будет 159 вот у тебя уже 150 тысяч. А кто больше? <сёк> <100 000. сёк> а, ну да, сотки это... Вот, вот, Нургалива, разят, разят. Ты где-то раз... раз, прослуж... <сёк> раз... <сёк> <сёк> <сёк> разят. У тебя сколько биткоина? У тебя все чепка есть. 1 миллион долларов, друзья. 1 миллион долларов примерно биткоин будет к новому году стоить 1 миллион долларов представляете но это конечно не прогноз э, такой точный но это будет так и вы представляете мы работаем и собираем bitcoin в компании и поэтому друзья будем э, на сегодняшний день менять свое мышление и думать как миллионеры просто как миллионеры понимаете и это будет просто жесть и насчет планет их хотят услышать планет x стартует очень скоро там через пару дней начинается обратный счет стрима это будет длиться 13 недель 13 недели там на каждый пакет будет э, разные пиксели. Как вы пишете там, как они пишут? Он Наши пиксели называют его. Гексаденом. Э, Гексоген. Я вас. Я вас прошу. Не пишите это слово. Это какой-то, не знаю, лекарственный продукт, э, препарат. Гексаден. Это пиксели, пиксели. В телефоне вы пишете, что пишете туда пиксели, что ли? Если гексагона у вас сколько, или пишете там 106 ге... пикселей. Мы, э, вот компания IT, если вы будете такие вещи там где-то писать в интернете, есть очень много людей, которые понимают, да, э, термины сетевого гематоген. Ну вот, вот это ларина, да, мы это вот прямо гематоген. И, друзья, вот термин надо, нельзя изменять, термин нельзя изменять, это понимаете, это гексоген, ну да, гексоген. Вот поэтому нельзя вот гексогены всякие написать, это пиксели, пиксели, про которых мы рассказываем, и они будут даваться 130 пикселей в первую неделю, потом 120, и она будет уменьшаться, и поэтому быстро будем покупать ее, когда дадут старт, мы покупаем виртуально с земли, понимаете. Чем больше у нас будет пикселей, тем тем много мы можем получать, покупать, э, э, как говорится, земли, виртуальные земли. А, а пиксели мы будем покупать земли. И, ладно, э, друзья, нам надо сейчас через минут пять еще встреча, еще мне надо на азербайджанском да, проговорить. Да, Светлана, про биткоин мне говорят. А не думайте, что наши реверсы будут хуже. Они могут быть намного выше и больше. Поэтому берегите свои реверсы, не торопитесь их где-то продавать. Сейчас я выйду в азербайджанскую команду, сейчас уже многие напишут, когда продаем э, вот, Как его? Вот, наши реверсы. Друзья, обнимаем вас. А, пока я думаю хватит спасибо вам огромное. 180 человек был на эфире это просто круто я люблю вас я люблю вас за то что вы любите меня уважайте я всех вас люблю обнимаю Наша вот команда здесь вот видите вот этих миллионеров которые сидят Все. <laughs> и от них вообще огромный привет first? они видите как сидят довольны такие Сейчас побегут поработать там встречу проводить вместе со мной и э, мы любим вас э, большой огромный привет из дубая и спасибо большое спасибо босс любит вас как хорошо